Первое дыхание осени, Простое счастье после жаркого и знойного лета. Еще зелеными листочками звеня, Дыхание лета, изумрудного храня, Спешила осень на свидание к сентябрю. Шептала, там любимый одарю, И повстречались снова осень с сентябрю. А солнце летнее все спорило с дождем, Кого из них с собой осень заберет? Но солнце светит, не погода подождет. Сегодня осень не на шутку влюблена. Для них взойдет в ночи осенняя луна, багряным заревом укроет их рассвет, а сентябрю к лицу нарядно-желтый цвет. И каждый листик — доказательство того, что осень — фея, и рисует для него цветными красками любовь души своей. Она сегодня не взяла с собой дождей. Но вот когда сентябрь захочет уходить, То слезы осени начнут его просить, чтобы не бросал ее в охапку к октябрю. Но дела нету до любви к календарю. Осенней сказки, ненавязчивый сюжет, Рисует осенью влюбленный силуэт, А без любви порою даже у людей В разбитом сердце настает сезон дождей. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. И здесь стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера.